Привет, меня зовут Миша, и э, я хочу рассказать, как мой отзыв попал на этот канал и как я познакомился с Пашей. Не так давно закончились мои долгие отношения с девушкой, э, и когда они закончились, я начал предпринимать э, восстановительные меры. Э, я очень... Я думал, что это э, мой последний поезд, э, мой последний вагон, и я должен на него успеть. Обязательно должен восстановить эти отношения. Полгода я э, пытался их восстановить в процессе этого времени, э, я постоянно жил всякими ожиданиями, э, плохо спал, плохо ел, э, мои ожидания, конечно, подкармливались, поэтому, собственно, я и шел э, этой дорогой и думал, да, все у меня будет нормально, я все смогу, восстановлю. Прошли эти полгода, и э, как бы вот в один прекрасный день мне подруга такая говорит, ну, типа, ничего не получится, у меня тут куча обид накопилась, я не желаю их, типа, выкидывать, избавляться, это невозможно. Вот, и типа, э, прости, как раньше не будет. Тут меня начало, естественно, разматывать. По сторонам я начал вытворять откровенную дичь. Такие вещи в трезвом уме, конечно, ни один человек делать не будет. И просто в один день мы созвонились с другом, и он мне такой говорит уже, ну, как бы, ты видишь, что ты уже все сделал, то, что мог сделать, не получилось, тебя разматывает, и ты просто вытворяешь всякую фигню, ты, ну, тебя уже надо как бы вытаскивать с этого состояния, ты сам типа не справляешься. Вот. и он, я же тебе говорил, ну вот есть тема, все, тебе помогут без вопросов, чистое сознание, все дела, а он мне уже давно про это говорит, не первый год, что он идет этой дорогой, там эмоционально все это рассказывает, он там, безумно счастлив, что познакомился с этими людьми, что они его жизнь поменяли, вот. А мы все люди, мы же спящие, и как бы, не, не, не надо нам советов, мы сами знаем, что как бы, это, что делать, не надо, не влази в мою жизнь, не навязывай. Ну, тут как бы я уже начал поддаваться, потому что я вижу, что я сам не выкарабкаюсь, моя жалость меня просто допекла и размотала, и реально очень плохо себя чувствовал. И я такой, ну, давай, что, контакт Паши. Я созвонился с Пашей э, и говорю, Паш, ну, типа, наверное, я прилечу, заодно хотел два зайца убить, э, отдохнуть, развеяться, ну и э, на сеансы попасть к Павлу. Я прилетел, мы с ним пообщались э, уже в процессе предварительных бесед, он меня в курс дела ввел. У меня уже потихоньку началось оттаивание вот, от этой информации. Я отвлекся немного, погрузился в ту среду, вот, в среду адекватных, логичных, интересных людей. Вот, и мне потихоньку начало легчать еще до сеансов, от одних разговоров. После сеансов изменилась вся моя жизнь вообще, все мое восприятие. Я не знаю, это вот просто вот взяли весь хлам, который у меня накопился за всю мою жизнь. Просто взяли его и выкинули. Весь ненужный мой мусор вот этот, который я бережно там сложил, все мои обидки. Вот, жалость себе, все драгоценное, теплое лежало вот здесь у меня и теплилось. Я это все выкинул к чертям. Вот. и смотрел на этот мир, такое ощущение, вот у меня сняли просто очки вот так, LA, вот так. Я стою, я в шоке вообще, что... Мир такой, что вот так вот можно его воспринимать, что он такой красивый, офигенный, весь хлам, который мы собираем, он нам нафиг не нужен, та дорога, к которой мы идем, она идет вот туда, он к бетонной стене, и мы все хотим расшибиться ко всем чертям. И, ну, как бы, ну, не задумываемся, не смотрим по сторонам, что все люди мчат туда, расшибаются, но все думают, что не-не, я вот, ну, это все, а вот я, я от там пробью эту стену. Вот, и я смотрел, ржал над своей жизнью, 30 лет прожил вот так, и, естественно, я думал, что... Блин, какого черта я раньше этой дорогу не пошел, потерял столько времени, потому что мир другой, и я неправильно его воспринимал, все мои ценности просто можно выкинуть, и как бы они все навязаны обществом, и я их принимал раньше за, за свои, был сто процентов уверен, это мое, я там прям вот в грудь себя бил, все, это моя дорога, да я знаю, чего мне тут навязывать, и я знаю, это, к чему я стремлюсь. Оказалось, это не актуально, это не мое, это не искренне, это навязано, я это увидел. На следующий день у меня отвалилось много вещей, в которых я был свято уверен. У еще в процессе сеансов сравнение родилось, которое подходит и к моей ситуации, и к вашей тоже. Вот. Я со своими проблемами, со своими вот этими желаниями все восстановить, это как... Телевизор старый, вот я пытался починить старый телевизор черно-белый, я там копошусь, вот все, я знаю, что я делаю, мне все подходит, что ты делаешь, я не не все устанавливаю телевизор, паяю, тут все. у меня все на мази, вот. и вдруг вот такой вот этот подходит ко мне, который говорит, ну вот есть там вариант такой вот хороший, вот, вот там телевизор почти э, на халяву со скидкой <клёх> новый, цветной, что ты делаешь? Я, не-не, все, я знаю, отстань, не нужны советы, я тут телек ремонтирую, вот. Я копошусь и чиню этот старый телевизор, у меня мысли не возникает, что этот телек вот так надо взять, вот и в мусорку выкинуть его. Короче, нафиг вообще, потому что это не актуально и не нужно, это хлам, откровенный хлам, вот. И мне только надо было коснуться дна чтобы понять что то чем я занимаюсь откровенный мусор что это не мое и просто меня несет куда-то вообще в эту бетонную стену и конечно мне хочется посоветовать каждому не мчаться к этой стене не тратить время чтобы проверить своей вы дорогой идете или нет просто наладить свое восприятие уже сейчас и просто мы конечно спим и этого не видим и ловушка очень сильная нас с нее естественно не попускает и мы даже не прислушиваемся э, к людям которые дают советы причем эти люди это был мой друг естественно он фигни мне не посоветует и я его не слушался вот представьте Мощность, мощность этой ловушки, <с> вот, и потом, конечно, после сеанса я понял, какой я был дурак, какой, какой я был нет, не, не очень умный человек, <с> то, к чему я шел, весь этот хлам просто можно выкинуть и начать жизнь просто вот, ну, заново, потому что ничего моего у меня нет, никаких моих желаний, ничего, я просто наскладировал то, что мне навязало общество, вот, то, что мне навязали родители, образование, ну и все остальное так по цепочке, то, что мы наскладировали и то, к чему мы идем, там, социальные эти программы. Конечно, я офигеть, как благодарен Паше и всей его команде, на самом деле со мной не только Павел работал, вот, ребята все открытые, искренние, чистые, с нереальной семейной обстановкой, вот тебя окутывают, я не знаю, у меня мама такая за меня не переживала, как вот они вот там беспокоились, просто нереальная команда на самом деле, я им благодарен, изменили вообще всю мою жизнь, я больше в такое дно никогда не погружусь и никогда я не буду прежним, Это, я уверен в этом, я просто в шоке от того, что со мной произошло, от моей трансформации, от своего восприятия, от своих эмоций сейчас, от того, что я просто вот живу, дышу и вот воспринимаю все так вот, как сейчас. Я, конечно, это, безусловно, самая грандиозная встреча и событие за всю мою жизнь. Ничего другого со мной интереснее не происходило. Я даже не знаю, как это еще описать, поэтому ребятам вообще такая благодарность безмерная, огромное спасибо, и я всем желаю, чтобы э, они познакомились с этими людьми, чтобы они пошли этой дорогой. И спасибо, что досмотрели мой отзыв, всем офигенных эмоций, правильных решений и Поскорее избавиться от вашего старого телевизора. Выкиньте его в мусорку. Всем пока-пока. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео. Оставляйте комментарии. И подписывайтесь на канал Чистое Сознание.